В наших очках тебя не узнать. Давайте поприветствуем команд -квен. сборная залочников. как это чувак? сейчас жюри нам гран даст, по домам разбежимся, как всегда. Ребят, я не понимаю, почему мы всегда с этими пакетами выходим? Ильгиза, вот что у тебя? А что я первый, потому что пакет черный! Yeah. Вообще-то они тут у всех одинаковые. Эдуард, тут вот у тебя что? Песня! Войди в славный город Челны, ты своему не поверишь глазам. Ждёт себя впереди Синбикей и Чулман, ты готов? Нас чуть-чуть потрясет. Московский проспект! Ну что ж, ребята, отлично, Артем, вот а у тебя что? Не знаю, давай посмотрим. Итак. Ничего себе! А что в пакете? Пакет. Еще в А что в этом пакете? Пакет. Еще в пакет. Ну а в этом пакете что? Пакет, пакет. Матрешка. <с Toy Story> матрешка. Ну а в матрешке, наверное, еще одна матрешка. Пакет! Пакет! А, ребят, давайте как-нибудь между прочим, мы учимся в Казанском инновационном университете. В Казанском инновационном университете? Учимся! Мы учимся! Что мы учимся! Что мы учимся что Подождите, раз мы учимся, значит, у нас должен быть свой куратор. Куратор? Обыскался, не нашел. Кого? Куратора а ты тогда кто? я наилис, Чарлик и что? ну так вы же команду людей, у которых в своих командах не получилось и вы пришли в эту команду? ну это... да, да, ну да ну так вселенно. На наилис, Чарлик, очень приятно это что получается вы не сборная, а сборная зона? так подождите, ребята, название команды это еще не главное а что главное? гран-при 16-16-16 поехали! <poker phones> <Enough ,ophone Trustee> <tama> И криминальные разборки в Шотландии. Э, Ричард, а ты взял с собой волыну? Конечно! О, веселее играться будет! В современной бабушке очень сильно отличаются от тех, что были раньше. Давайте посмотрим, почему. Так, шапку опять? Смитер один? А где телефон? Ладно, ладно, иди гуляй, на оба позвоню. Друзья, включаем фантазию на максимум. Просто представьте, якутское похмелье. дальше случай в пробке, Совсем недавно Ментимер Шарипович Шайлеев отпраздновал свой юбилей. Итак, представьте, бывший президент республики Татарстан решил вспомнить молодость. Эх, Итак, друзья, представьте случай в парке. И как бы. Молодые люди, ведь Молодые люди, не могли бы, руки. — Извините, вы эту скамейку строили? Конечно, я здесь вообще сплю. — Ничего себе, спит, представляешь? — Что уходите, чтобы сидеть, ёлки-палки. — Настя, пойдем. Ну, пустите, у меня сегодня день рождения останется. — А как вы думаете, сколько лет мне дадите? Ну, 45! Чорпеть, черпеть, я что так мал, хотя в соточку дойти, а, посоцкий? Давай ему посолки дадим, он на нас отстанет находится. Да в смысле посолки, он же болт! Черт ты взяли, что я бонус машки этот химстер. А вы точно химстер! Я же говорю, может быть, я ищу тебя. «А-а, Понятно. Так я недавно на это в подсеке 5000 рублей заработал, да?» Вот это. И как? Смотрите. Ну-ка. Ну там получилось каждое слово, т-палка, там был нормальный, все. Ах, ладно, пойдем вообще. Стойте! Тигр! Чего? Это молодежь напизение, йод-палка! И... -а -а, пойдем отсюда вообще! Пошла! ощущение, как будто мы третий раз подряд играем в фестиваль. Знаете, просто шутки кончаются, может, к сезону перейдем уже все-таки как-то посерьезнее, не знаю. Сбурно заочников, спасибо.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 Обучение по направлениям. Зок. Данц-хол. 3 and 4. Turk. Хип-хоп. Хай Хилз. Джаст фан. Школа танцев Diamond. Приходи. Танцуй.